десятый день страшной, безмерно жестокой войны. Эта жестокость принесла такие потери, которые не сравнимы ни с какими прошлыми войнами. Десятый день, а сколько потерь, сколько пленных, сколько смертей. Люди гибли в битвах на фронте, они гибли в своих домах от бомб и снарядов, их расстреливали на оккупированных территориях, как идеологически враждебных и расово неполноценных, их планомерно уничтожали в лагерях смерти, не жалея стариков, женщин, детей. Сожжены вместе с жителями сотни белорусских, украинских и русских сел. А в это время в сводках Совинформбюро кратко сообщалось. Оставили Белосток. Оставили Брест. Оставили Минск. Кто оставил? Где и сколько? Не упоминалось. Полная дезинформация. Вот один из примеров сводки. В результате упорных и ожесточенных боев за период 7-8 дней немцы потеряли не менее 2500 танков, около 1500 самолетов, более 30 тысяч пленных. За тот же период мы потеряли 850 самолетов, до 900 танков, до 15 тысяч пропавших без вести и пленными. На что рассчитывало руководство и Сталин, оперируя такими данными, нетрудно догадаться. Ведь правда могла прозвучать приговором сталинской политики. Теперь известно, что война унесла жизни почти 27 миллионов советских людей. А кроме того, были миллионы раненых, контуженных, обмороженных. А сколько попало в плен? Попало, а не сдалось. И мы теперь знаем почему. Они шли на муки, отдавали жизнь в ту лихую годину ради того, чтобы вечно жил наш народ, чтобы не прекращалась история нашей державности, чтобы спасти другие народы от фашистского порыващения. Немцы вояк справные. Я по Первой мировой помню. Это и не Франция, и не Польша, тут они быстро, с шею тянете с собой? А Муж позвонил из Москвы, дядя у нас болен, очень болен. Даже не знает, остальные ли в живых. Ну ничего, милая, муж ну, в Москве и пойди, ждет вас. Нет, он получил назначение в Минск, он у нас генерал. Вот. Муж и вещи собрали к нему ехать. А теперь мы вот даже не знаем, где он. Руководство Наркомата обороны и Генерального штаба изучает обстановку на фронтах и вырабатывает очередные решения. Ну что, мы ждем. Докладывайте, пожалуйста, и объясните обстановку. Товарищ Сталин, мы не успели обобщить собранный материал. Многое неясно. Есть противоречивые сведения. Я не готов докладывать. Вы просто боитесь говорить нам правду. Потеряли Минск, Белоруссию. Позволили окружить главные силы западного направления. А теперь хотите поставить нас перед фактом новых провалов? Что творится на Украине? Вы что, руководите фронтами? Или генеральный штаб только информацию регистрирует? Разрешите продолжить работу? Может, мы мешаем вам? На фронтах сейчас критическое положение. От нас ждут указаний. Или может их сумеет Мехли сдать? Товарищ Сталин, мы во всем разберемся и сами приедем в Кремль. Товарищ Сталин, мы обязаны в первую очередь думать о том, как помочь фронтам. Потом уже информировать вас. О По помощи фронтам? Обо владении обстановкой нам сейчас надо думать вместе. Товарищ Жуков, видимо, вообразил себя по, по, по меньшей мере Кутузовым. Вот, знакомьтесь, пожалуйста, это наши миссия. Моя кися, моя кися хорошая. Красавица. Моя... Проходите. Вы чай будете пить? С удовольствием. Вам покрепче? Покрепче. Красиво у вас тут. Сколько у вас комнат? Три. Можно взглянуть. Пожалуйста. ...войска фюрера полностью завершили пленение частей Красной Армии, окруженных Западней Минска и в Прибалтике. Немецкие армии ведут успешное наступление направлений Ленинграда, Москвы, Киева. На всем Алексей Алексеевич, все готово. Моря... А я думал, это Москва. А почему вы не сдали радиоприемник? У вас могут быть серьезные неприятности. Хотя, если сам Сталин звонит сюда, мы же не можем сдавать чужие вещи. Сначала вот Нилу Гнатычу похоронили, потом Софью Вениаминовну. Не до этого было. Да, да. Понимаю, понимаю. А это пруд, они еще до Смоленска не дошли. Как до Смоленска? Отец ведь западнее Минск. Алексей Алексеевич, вы мне что-то не договариваете. Почему вы молчите? Вы же мне сами позвонили. Я друг вашего отца. Если верить слухам, у вас большая беда. Нет, я, конечно, не оставлю вас в таком одиночестве. Федор Ксенофонович. Что с папой? Что с папой? Болтает, что он сдался в плен. А? Ради бога. Не спешите верить, пока у вас не будет официальных подтверждений. А я просто пришел предупредить. Понимаете? Ну, ну, ну, успокойтесь, успокойтесь. Сейчас пойдем выпьем елочка для успокоения души. У меня там шоколадка есть, а? Мама, мама! У нас в гостях Алексей Алексеевич Рукатов. Что? Мама... Алексей Алексейка. Этого не может быть. Этого не может быть. Этого не может быть. Этого не может быть. Я вам не верю. Вы слышите меня? Я вам не верю. Я тоже не верю. Так сказали те, кто пришел оттуда. Откуда? Ну, пробился оттуда из окружения. Это неправда. Вы же его знаете. Федор Ксенофонтович никогда не посмел бы. Я пришел вам лично сказать, что если вы услышите, не спешите верить. Мало ли что могут наболтать эти, если у меня будут. Будут какие-нибудь известия или проверенные факты, то я обязательно вам позвоню. Не вею. Не вею. Извините за то, что я причинил вам боль. До свидания. не спишь, Степан Степанович. Не могу я спать. Глаза закрою, своих вижу. Вы не поверите, Федор Ксенофонтович. Мужик, оплачу а как дитя, совестно становится. А ваши как, Федор Ксенофонтович? По правде говоря, я сам не знаю. Где они, что с ними? А сейчас вот думай. Ведь иначе же быть не могло. Они же нас тепленьких. Успокойтесь, Степан Степанович. Бойцов наших вины в том нет. А лично нашей? И лично нашей. Так чья же? Чья же тогда вина? Меня солдаты спрашивают, что им отвечать. Какие мы фильмы показывали, какие песни пели, если завтра война. Нет, Федор Ксенофонович, и наша вина тут с вами есть. Вот что, Степан Степанович, что больше подобных разговоров я не слышал. Боитесь? Вы меня хорошо поняли? Боитесь. Дальше войны Федор Ксенофонтович не сошлет. Могут и дальше. А вообще сейчас не виноватых искать. Сейчас воевать надо. Вы меня извините, товарищ генерал-майор. Но мы же с вами не воюем. Мы отступаем, если не сказать хуже. Повторяю, чтобы больше подобных разговоров я не слышал. Иначе я вас под суд отдам к чертовой матери. Распустили нервы, как баба. Черчилль поручил английскому послу встретиться лично с тобой. Пусть тебя ждет. Мы больше ждали. Сегодня на политбюро наркомии надо рассмотреть проект общего мобилизационно-народного хозяйственного плана на третий квартал этого года иначе затормозим работу Госплана. Хорошо. Садись. Не кажется ли тебе, товарищ Молотов, что надо немедленно Сосредоточить гражданскую и военную власть в одних руках и возглавить эту власть должен товарищ Сталин. Да, ты правильно решил, Коба. Я предлагаю назвать такой орган Государственным комитетом обороны, сокращенно ВКО. Ночью перечитывал Ленина, Владимира Ильича, будто для сегодняшнего дня дает нам советы. Он говорит, всякое раздувание коллегиальности, всякое извращение ее, ведущее к волокитой и безответственности, всякое превращение коллегиальных учреждений в говорильню является величайшим злом. Как только утвердим комитет, тут же займемся перемещениями. Какими перемещениями? Думаю, будет правильным. Если в эту критическую ситуацию... Тебя не тревожит, что военные могут подумать, будто вчерашний конфликт явился причиной такого назначения. Думаю, военные воспримут это решение правильно. А чтобы Тимошенко чувствовал себя более уверенным, и чтобы мы себя чувствовали более спокойными, членом военного совета у него будет товарищ Мехлис. Здравствуйте, товарищ Сталин. Это Мехлис. На ловца и зверь бежит. Мы тут посоветовались и решили, будет правильно, если вы поедете на Западный фронт в качестве члена военного совета. Товарищ Сталин, вы находите, что я не справляюсь на посту наркома государственного контроля? Вопрос поставлен неправильно. Понял, товарищ Сталин. Кому прикажете сдать наркомат? А никому не надо сдавать. Нарком Тимошенко будет командовать Западным фронтом. А вы, заместитель председателя Совнаркома, нарком госконтроля, Мехлис, будете у него членом военного совета. Прибудете на Западный фронт, обсудите на военном совете, кто еще виноват, кроме Павлова, в серьезных ошибках. Благодарю за доверие. Есть, товарищ Сталин. Вот это, пожалуйста, сюда. Как видите, Ольга Васильевна, я в этом доме в каждой квартире, каждый захваток знаю. Вскрыть после моей смерти. Вскрывайте. Угу. Все движимое недвижимое имущество, драгоценности и денежные сбережения завещаю единственной нашей родственнице, племяннице, Ольге Васильевне Чумаковой. Так, тут подпись Венела Игнатьевича и Софьи Вениаминовны. Все в порядке, все законно. Вот две подписи. Mm -hmm. А копия завещания находится в нотариальной конторе, вот по этому адресу. Да-да. Yeah, yeah. Итак, приступаем. А, а это украшение бабушки еще Софьи Вениаминовны. Но она их не надевала, в общем-то, никогда. Они шили очень скромно. Нас это не касается. Владейте, дай Бог вам здоровья. Ольга Васильевна, итак, приступим к описи. Это Ольга Васильевна? Бриллиантовое колье. Бриллиантовое колье. Бриллиантовое колье. Это… бриллиантовое колье, Бриллиантовое колье… тоже… бриллиантовое… Это, это Ольга Брош. Васильевна? Брошь, бриллиантовая. Брошь бриллиантовая. Брошь. Брош. Это… Это пусы жемчужные. Пусы? На веревочке. Это же надо, сколько добра. Кто бы мог подумать, а? Да. А собственно... А собственно... Тут и подчеркнуто, вот. Единственная наша родственница. Единственная? Ну и что? Единственная так единственная. Ну так зачем же тогда все эти формальности? Описывать имущество, перечитывать деньги. Все равно через полгода Ольга Васильевна будет хозяйкой всего этого добра. Закон требует ждать полгода. Так у них ведь нет других родственников, вот. Нет и нет. А вдруг появятся? Ну, в таком случае, описывай сам. У меня дела. Да, но что? Мне все это надо, что ли? У меня война, у меня дел выше крыши. Ну так и мне это ни к чему. Дорогая Ольга Васильевна, простите, Христа, ради за беспокойство. Пожалуйста. Извините, до свидания. До свидания. Всего вам доброго, ангел мой. И вам. До свидания. Мамочка, что же ты мне раньше то ничего об этом не говорила? Да я сама толком ничего не знала об этом раньше. Какие деньжищи-то у нас теперь будут, а? Что же мы с ними будем делать? Над гроби старикам поставить надо бы, вот что. Ой. С отцом бы посоветоваться. Женючек настоящий? Угу. Настоящий. Мама, я ухожу на фронт. Ира. Ирочка, ты? В военкомате об отце сказала? Что об отце? Ну, то, что услышала от подполковника Рукатова. Ты же… Ты же сама говорила, что это неправда. А если правда? Мама… Ира, давай мы с тобой так решим. Пока об отце ничего известно не станет толком. Не пойдешь ты, в военкомат, Ира. Угу. Хорошо, мама. Не пойдешь. Хорошо. Вот и умница. Пойди, посмотри, кто там. Открой. снова я. Есть дело. Проходите. Вы опять вернулись? Я к вам ненадолго, душа моя. Что-нибудь случилось? У у описи делать не велено. Описи не велено. Велено, чтобы немедленно сдали приемник. Очень хорошо, только мы с Ирой не сможем, он тяжелый очень. Ангел вы мой, за эти меня и прислали. То есть собрать. Мы вам сейчас поможем. Держите. У вас нет мешка или веревки какой завернуть а бы его, его что завернуть не вот тут у нас есть давайте покрывало ага. старенькое оно подойдет да подойдет выдержит угу. широкое Опа. вы знаете вчера в октябском районе мы тоже ходили с обыском там тоже не сдали приемник а по ночам его слушали и как вы думаете, где они теперь? Где? В тюрьме. Ой, боже мой. О. Давайте о я вам помогу. Опа! Ничего, ничего, ничего, Чуть не забыл. Надо, что кто-нибудь с паспортом сопроводил меня в почтовое отделение. Ага. Там принимают Ирочка эти штучки. проводит ага. вас, да? да? Ира проводит. Да, ага. одну да. секундочку. Да. А мы вам, наверное, чем-нибудь обязаны за ваши нет, опыты. Нет-нет-нет. почему нет-нет-нет? Я подачек не, не беру, не беру подачек. Всего ну, вам доброго. Всего вам доброго. Всего доброго. Ира, проводи. Значит, в метро. А в чем будете одеты? Ну что, узнаю. Я перезвоню. Что это у тебя с телефоном? Кто занят? То ты не подходишь. М? Я работаю, товарищ полковник. Все в порядке. Ну так вот, товарищ Рукатов, немедленно собирайся и отправляйся на Западный фронт к генералу Павлову. Садись. Ситуация сейчас там такая, что в проверочной комиссии требуется глаз кадровика. У меня здесь полно работ. Почему именно я? Не, ты. Именно ты. Масса людей сейчас возвращается из окружения. Кто и как там себя вел в сложной ситуации, мы должны знать. Надо держать руку. На пульсе событий, ясно? Вопросы есть? Никак нет. Ну, вот и прекрасно. Сейчас у нас 22 часа. Самолет будет через три часа. Будь готов. Счастливого пути. Подполковник, разрешите войти. Проходите. Садитесь. Разрешите доложить. Докладывайте. Слышала, нет. Под Белостоком. Как то деревня называлась? Там где коров брали? Ага. Сколько их было, разве помнишься? А что? Да. одна из головы не едет. Помнишь, когда Скот выгоняли? Вот она тоже коровы. Просят. Кричит. Плачет. Все, берите, ничего не надо. А потом вцепилась у меня. Все в глаза заглядывает. Говорит. На кого же вы нас бросаете? Мне тоже кричали, еще как кричали. А что я им скажу? Талдычу, как поп на заутренний, мы вернемся, мы вернемся. А они, да мы знаем, что вернетесь. А на кого же вы нас оставляете? Чтоб немец нас скотовал, дограбил? Ну как мне об этом газету написать? Чего молчишь? Нет, что лучше об этом не пиши. То тебе особистый в дело пришли. Таким образом, товарищ генерал, выходит, что корпус наш полностью окружен противником? В этой ситуации нужно принять решение. Значит так, нам необходимо разделиться на две части. Первую колонну поведете вы, Степан Степанович, комиссар Жилов. Поведете ее в направлении населенного пункта Стадольщ. Так. Там занять оборону. Я поведу вторую колонну в направлении Крымки всех предупредить, соблюдать свету маскировку в колоннах, не курить. А на какое время назначим движение? Я думаю, 24.00. Сидирочка, я открою. Сама. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Я ненадолго, простите, что потревожил. О, вы не одни. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Вот у нас гости. Здравствуйте. Проходите. Я, я решил, может быть, тебе помочь и вообще. Спасибо, справляемся пока. Справляемся. Хотя времена тяжелые, это верно, но тяжелые, тяжелые, справляемся. Времена. Проходите. Спасибо, спасибо, спасибо. Сюда, Григорий Парфиревич. Туда. Проходите, проходите. Спасибо, врачу, спасибо. Ира. Нашему гостю чай. Сейчас, мамочка. Чай. Будете? О, нет, нет, Ольга Васильевна, ну зачем? Вы нашу правду, вы все знаете, Григорий Павлович, что нового на фронте. Как вам сказать, газеты пишут, что воюем, но ведь много раненых. А они говорят, что отступаем. А что, от мужа вашего ничего не слышно? Не слышно. Он, видимо, Ленинград звонит. Мы же в Москву случайно приехали. Насадитесь садитесь армию. Да в нет, в ресторане, я на две да. минуты. Ну что вы, ну, извините, но ну, я не сяду. Ой. Я же совсем забыла. Ирочка, мы же вчера... Квитанция. Где а -а -а. наша квитанция? Мы же вчера с Ирочкой... Сейчас, одну секунду. Вот, что мы вчера... Я не понимаю, что вы… Ну да. То есть все, что было и у нас у них, мы все отдали фронту, понимаете? А че я сто? Все. А что? Там мы были не одни, там очень многие были. Мы что-нибудь не так сделали? Порфирий Григорьевич, там очень многие были. Сейчас многие так делают. Все отдают фронту. Да-да, все. Все для фронта, все для победы. Моя помощь не нужна вам, Ольга Васильевна? Да нет, спасибо. До свидания, Ольга Васильевна. До свидания. До свидания, Ирочка. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. До свидания. Слушай, какой-то странный визит. Mm -hmm. Тебе не кажется? А ты видела, как у него руки затрясились, когда он эту квитанцию увидел? И вообще не понимаю. Здоровые мужики и в тылу. Мама, ты можешь меня послушать? Только спокойно, хорошо? Мамочка, что? Я решила, я иду на фронт. Только тихо, тихо, тихо. тихо, тихо. Ой, Ира. Ты не расстраивайся. Мам, я решила. Ира, ты только не плачь, Ой, хорошо? Ира. Ты только не ну плачь, как я без вас. Парня, я не могу иначе, понимаешь? Миша, тише, да. Снягиваться. Товарищ маршал ждет вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ маршал. Я получил указание Иосифа Виссарионовича. Моему совету поручено определить, кто еще, кроме Павлова, виноват в провалах на Западном фронте. Мне сейчас некогда заниматься этим. Мне надо побывать на командных пунктах армии. Да и вам надо. Что прикажете доложить товарищу Сталину? А что хотите? Вы получили указание вам докладывать. Ну что ж, никогда не уклонялся от ответственности. Но я должен напомнить вам, Между прочим, товарищ армейский комиссар первого ранга, мы сюда тоже партии присланы не в Бирюльки играть. И перед партией в ответе за каждый свой шаг. Ну, разумеется, товарищ маршал, я хотел. Если вы будете по поводу и без повода подчеркивать, что вы больше ответственны перед партией, чем другие члены военного совета, нам с вами будет трудно. Товарищ маршал, я просто хотел вам напомнить, что прокурор не даст санкции на арест кого-нибудь из генералов, пока постановление об этом не утвердите вы, как нарком обороны. Ведь ваше слово самое главное. Даже так ставится вопрос? А как же иначе? Генерал армии Павлов вызван в Москву и предстанет перед судом. Разве вы не подписывали постановление о его аресте? Но ведь Павлов возвратился из Москвы. Возвратился? А где же он сейчас? Я отправил его в двадцатую армию. А -а -а. Захожу ему в хостель, а он выходит из облака И на меня. Идите. Следующий. Следующий? Будет лейтенант Рублев. Слушай. Только я выхожу Рублев! из ружа, он гад. Иди. Он тебе сейчас зайдет, фост. ну как? Лейтенант Рублев, летчик-истребитель ВЧ-11891. Сбит в бою. Командирская книжка «Святая святых». Командир не имеет права мочить ее в воде. Погодите, а как же быть со всеми остальными солдатами, командирами? Со мной, а с генералом Чумаковым? Мы же через болото продирались. Дайте книжку. Возьмите. 7134. Я не знаю, как для вас, а для меня командирская книжка «Святая святых». Идите, лейтенант. Есть. Даже не верится. О чем вы, Федор Ксенофонович? Не верит, что все это произошло с нами. Кто опишет все это? Где взять такие слова? Найдут, Федор Ксенофонович. Напишут повести, романы, стихи, Ах. всю правду напишут. Найдутся такие, которые не поверят. Что мне нравится в тебе, комиссар? Так это твоя безграничная вера. Что случилось, Спан Спан? Что такой мрачный? Чертовщина! Откуда он взялся на мою голову? Что случилось? Ну что, что? Проверочно, чуть не задержали нашего лейтенанта Рублева. Рублева? Ну да, Летчика, помните, которого над нами сбили? А, длинный, что ли? Да. Ну что, хороший парень. Ну да. Ну вот, задержали и спросили. Почему офицерские документы замочены в воде? Видите, замочены в воде. А мы что до речку два раза в брод переходили? Конечно. По грудь в воде? Храбрый лейтенант. Бойцы его уважали. Василек, чай. Ясу, товарищ комиссар. И все этот подполковник заладил одно и то же. Офицерская Закончил. книжка святая святых. Закончилось, чем спрашиваю. Отпустили. Только фамилия ваша на него и подействовала. А что за подполковник? Рукатов. Рукатов? Опять этот Рукатов. Товарищ генерал, вас к аппарату. Чумаков у телефона. Маландин на проводе. Да, товарищ генерал-лейтенант! Данные о боевых действиях корпуса обработаны. Я готов прибыть в штаб фронта и доложить. Я думаю, что вы ничего нового не добавите к тому, что уже доложено военному совету. Что? Плохо слышу. Это Чумаков говорит, Герман капитон. А я вас слышу. И как вы командовали корпусом, нам хорошо известно. Я вас не понимаю. Разве штаб армии успел доложить о действиях нашего корпуса? Да, ну, ну ему было известна только наша оборонительная операция на Нареве. А потом связь была утеряна. Скоряю, нам все доложено. Кем? Кем доложен? Ну, ну кто, кроме меня и моего штаба, мог знать о, о действиях нашего корпуса? Без поддержки авиации, без без связи, без... Без снабжения! Без оперативного тыла, наконец Товарищ генерал! Я вас не понимаю, Герман капитан. Товарищ генерал, если вы так настаиваете, то пришлите ко мне начальника штаба. Ему сподручнее будет докладывать. А пока будет решаться ваша судьба, выезжайте в Довск и принимайте командование автобатальоном. У меня все! Ну вот, спан-спанч. Придется вам ехать в штаб фронта. Ну что? Сильно болит? Садни потихоньку. Ты чего не спишь? Бери. Не хочу. Я вот что решил. Федор Ксенофордович. Завтра я напишу рапорт на имя командующего. Какой еще рапорт? За корпус мы все в ответе. Вы, я, Карпухин. Так что будем отвечать все втроем. Там ведь какое-то недоразумение. Спасибо, комиссар. Только делать этого не надо. Со временем разберутся. Хм. Времени, я думаю, у нас нет. Вот будем это. надеяться. Ну, Надежда, хлеб несчастливца. И вот еще что. Если вас куда назначат, берите нас с собой, не подведем. Спасибо, комиссар. Станови. А, вот так встреча. Ты что тут делаешь? А? Прибыл принять 213-й автобатальон, товарищ командующий. Ты что, разве не знаешь, что я уже не командующий? Ха. Можно не отвечать? Дай забыть. Да я же не курю. Серьезное ранение? Неприятно. Задет плечевой сустав. Василий Александрович, дай папиросу. Что, поэтому не вступил в командование корпуса? Как это не вступил? Да с первой минуты, как только я прибыл в Крашаны, сразу принял корпус. Даже благодарность имею за первые дни боёвки. От кого? От твоего заместителя, генерал лейтенанта Болдина. Тогда почему претензии к тебе? Какие претензии? То, что ты устранился от командования корпуса. Дмитрий Григорьевич, ну ты же меня знаешь. Я вообще что происходит? Вчера от Маландина плюху к телефону получил. Теперь от тебя за что? Тебе предъявили обвинение, что ты с и переложил командование корпусом на своего начальника штаба. Но это же ложь, ложь! Имена этим объясняются большие потери твоего корпуса. А какие потери чем объясняются? Сколько тенизий погибает в окружении? Они захватили нас тепло. В постелях. Солдаты рассказывают. Немецкие танки давили наши самолеты прямо на аэродромах. А мой корпус, между прочим, ни на шаг не отошел. И только по твоему приказу я повернул войска на кровь. Я выполнял приказ наркома. А я выполнил твой приказ. Ты считаешь, я виноват? Да ничего я не считаю, Дмитрий Григорьевич. Сколько людей загубили? Тысячи! Тысяч! Они-то за что расплатились? За чьи ошибки? И еще сколько расплачиваться придется? Я тебе на этот вопрос ответить не могу. С меня самого спроса. Да, что касается тебя, так вот, чтобы штабе фронта на тебе бумага имеется. Какой-то подполковник, как его фамилию, забыл, в общем, говорят, что он с людьми разговаривал, какие-то документы изучал. Так что ты постерегись, Фёдор. Знаешь, чем это пар? Теперь ищут козлов отпущения, и ты знаешь, кто. А ты что, считаешь, что ни в чем не виноват? Да плевать, что я считаю. Дай папироску. Я тебе вот что скажу. Среди командиров полков в моем округе почти никого не было с высшим военным образованием. Я уже не говорю о высшем комсоставе, арестованном в 1937-1939 годах. Что в этом я тоже виноват? Я бы тоже хотел понять, кто в чем виноват, Товарищ генерал армии, именем советской власти вы арестованы. Выполняйте приказ и запомните, за проведение операции Шестой. отвечайте головой. Я первый. Я первый. Прошу Докладывайте. Сейчас каждый красноармеец, каждый командир должен во всем своем естестве заключать могучую силу нашей армии. Как каждая молекула составляет силу крепчайшей брони. Воинские части подразделения, которые сейчас пробиваются на восток из вражеского окружения, с одной стороны, сильны своим боевым опытом и проверены в опасностях сплоченностью, а с другой стороны, ослаблены тем, что немалая часть их людей потрясена и даже напугана военной мощью гитлеровцев. Прошу прощения. Товарищ армейский комиссар первого ранга, товарищ маршал Советского Союза, генерал-майор Чумаков... Присутствуйте. Слушаю. Многие бывшие окруженцы, не зная об идущих из глубины державы резервах, дрогнули или могут дрогнуть сердцем. Мы с вами знаем потенциальные силы нашей армии. Мы верим в наш народ и в нашу партию мы должны постигнуть истинную сущность происходящего. Истинная сущность во всей своей глубине с глубочайшим анализом заключена в речи товарища Сталина. Речь товарища Сталина, программа нашей деятельности. На фронте не должно быть ни одного воина, который бы ее не знал. Но, товарищи, я должен доверительно сказать вам, что на днях станет известна и другая правда. Очень горькая и тяжкая. Станут известны имена людей, по вине которых а вполне возможно, из-за подлого предательства которых Красная Армия столь далеко откатилась от наших границ. Эти люди, невзирая на бывшие воинские звания и прошлые заслуги, будут осуждены и сурово наказаны. Извините, товарищ генерал, я не собирался говорить столь пространно. Думал только подать реплику, а получилось, что перебил вас надолго. Ваше право, товарищ член военного совета. Нам, командующим армиями первого эшелона, очень важно было ощутить, и мы это хорошо ощутили, что вся реальность стала очевидной и для главного командования. Поэтому теперь удары, как мы видим, наносятся из глубины. Там, где затачиваются... Главные силы. Пожалуйста, ближе к существу вопроса. Вот я и приступаю к существу вопроса. Но мне думается, что беда командующих армиями в том и заключена, что они действительно не могли понять, начало этой войны или немцы устраивают пограничную провокацию. Но для вас-то обстановка сейчас ясна? Теперь весна, товарищ член военного совета. Но я не понимаю, как можно обвинять в измене командиров, на месте которых мог оказаться каждый из нас. Вы, товарищ генерал, шьете нос туда, куда не надо. Я доверительно информировал вас, а вы пишите упредить события. Будет приказ по Красной Армии, и он внесет полную ясность. А пока посмотрим, как вы выполните боевую задачу. Товарищ армейский комиссар первого ранга, я прошу душевно меня извинить. Может, я что, сказал не Влад, но боевую задачу мы выполним. Вот это уже слово, коммуниста. Да. Мы выполним задачу, хотя оба наших стрелковых корпуса сильно ослаблены. А сводные оперативные отряды генерала Чумакова еще не приобрели и формы войсковых соединений. Простите, это о каком Чумакове идет речь? Не о том, ли, чей механизированный корпус был направлен контрударом в сторону Гродно? Он здесь? Здесь. Здесь. Как вы сюда попали? По приказу командарма. Я спрашиваю, как вы оказались здесь без своего механизированного корпуса? Где танковые дивизии? Где артиллерия? Более чем, я написал в итоговом боевом донесении, Ничего добавить не могу. Сочинять донесение проще, чем командовать корпусом. А как вы командовали военному совету фронта, известно. Разрешите внести ясность, товарищ член военного совета. Я вас слушаю. Документ, порочащий генерала Чумакова, составлен на недостоверных фактах. А выводы документа не имеют ничего общего с действительностью. Я проверил все лично. И несу ответственность за каждое слово. Генерал Чумаков проявил себя как командир корпуса с наилучшей стороны. Его красноармейцы трогались как герои. Откуда же тогда мог взяться этот документ? Один подполковник состряпал. Причины лжи неизвестны. А может, просто недоразумение. Ладно. Сегодня не будем заниматься разбирательством. Нету времени. Товарищ Лесев, прошу вас довести это дело до конца. Подполковника разжаловать в майоры, какие бы ни были причины. Слушаюсь, товарищ маршал. Товарищ армейский комиссар первого ранга, очень прошу вас, проследите, чтобы фамилия Чумакова не попала в телеграмму товарищу Сталину. Товарищ Чумаков, вам что, плохо? Товарищ Чумаков, у вас что, серьезное ранение? Возможно, вам надо в госпиталь? Нет. Нет, товарищ маршал Советского Союза. Как же вы будете командовать? Ничего. Командовать корпусом я смогу. Я здоров. Ну что ж, будем считать вопрос. Исчерпан. Нарком и начальник генерального штаба пытаются исправить по последствия вашего предательства. А что касается того, что вы бывший генерал армии, то надо помнить, истинное величие человека измеряется масштабом сделанного им добра и принесенной Отечеству пользы. Это изречение касается и вас? Это изречение касается всех. Больше нам говорить не о чем, гражданин Павлов. Теперь слово за правосудием. А вам что от меня нужно? Дмитрий Григорьевич, вы еще не осуждены. И звание вас никто не лишал. Вы под стражей и предаете суду. Я знаю, что это значит. Тем более, меня прислал к вам лично Тимошенко. И я буду беседовать с вами по поручению маршала и как большевик. Зачем беседовать, если Мехлес шьет мне измену? Я зачитаю вам формулировку обвинения состояв указанной должности в начале военных действий фашистской Германии, проявил растерянность, нерешительность, нераспорядительность, халатное отношение к выполнению своих обязанностей. Допустил развал управления войсками, сдачу оружия и боеприпасов противнику. Тем самым нанес серьезный ущерб боеспособности рабочей крестьянской Красной Армии создал возможность прорыва противника на одном из главных направлений фронта и тем самым совершил преступление, предусмотренное статьей 193 17 п уголовного кодекса Российской Федерации. Кому все это нужно? Я спрашиваю, кому все это нужно? Значит, кому я спрашиваю, кто делает из меня козла отпущения? Хотите из меня предатель А я всего-навсего стрелочник, который всегда во всем виноват. А ведь это просчеты руководства. Вот поэтому я требую личной встречи с наркомом обороны и начальником генерального штаба. А если дело дойдет до суда, их присутствие. Вы думаете, я не знаю, как это раньше у нас делалось? Дмитрий Григорьевич, я с ранеными, которые вырвались из-под Минска, говорил с командирами, которые прибыли оттуда, сколько там людей погибло, сколько осталось техники. И все убеждены в предательстве. Этому у нас научились. Чуть что предатель враг народа. Вы о виновности командования? А если обстоятельства виноваты? Но обстоятельства всегда создают люди. Но ведь могут арестовать и других. Они ведь выполняли мои приказы. Но я эти приказы не из пальца высасываю. Я получал их из Москвы. Не поддаваться на провокации. Я посылал телеграммы с требованием разрешить мне вывести войска на огневые позиции и развернуться. А получал ответ Прекратить паникерство! Вот об этом давайте и поговорим. И начнем с вашего предложения о расформировании танковых корпусов два года назад. Эх, куда вы хватили. Это была моя ошибка. А был ли нанесен ущерб нашей боевой мощи этим решением? Разумеется. Почему же вы первые не поспешили сказать правительству о допущенной ошибке? Я же делал доклад на декабрьском совещании. Скажите, а почему в канун войны Почти вся артиллерия была сосредоточена на полигоне восточнее Минска. Да еще с мизерным количеством снарядов. А почему вы держали так много войск прямо на границе в районе Бреста? Ведь это ловушка. И, наконец, почему именно в день начала войны на Брестском полигоне были назначены показные учения с обязательным присутствием всех командиров в соединении частей. То, что касается полигонных учений в районе Бреста, то они были отменены вечером, накануне войны. А все остальные полигонные лагерные сборы проводились согласно плану военной подготовки, утвержденной наркомом обороны и начальником генерального штаба. И отменить их. Я Но не вы верю. же видели, что немцы. Сейчас легко рассуждать. Да. Я все видел. Я слал телеграммы Тимошенко, получал ответ прекратить паниковать войны не будет. Товарищ Сталин верит в пакт о ненападении. А что это значит? Вы прекрасно понимаете. Но незадолго до войны вы лично выезжали на границу и никакого скопления войск не обнаружили. А слухи о возможном наступлении назвали провокационными. Когда это было? В середине июня. И куда вы ездили? В район Бреста. И были на наблюдательных пограничных пунктах? Нет. Я поверил донесениям разведки 3 и 4-й армии. И вы решили доложить товарищу Сталину неправду? Я доложил товарищу Сталину то, что он хотел от меня услышать. Почему? Боялся! Чего? Что меня постигнет участь Тухачевского, Якира, когда меня повезут в Москву? Точно не знаю. Думаю, скоро. Что ж, я не боюсь ни приговора, ни смерти. Позор страшен. И тяжко думать о своей семье.